Друзья, всем привет, с вами Михаил Мальцев. В этом видеоролике я хочу рассказать для тех, кто уже немножко познакомился с и сообществом Изи Community, Комьюнити, но еще не понял, что нужно делать первыми шагами, да, первые шаги какие предпринять. Я вот как раз хотел и рассказать о первых ваших шагах для того, чтобы познакомиться с Изи Бизи Комьюнити. В личном кабинете находите кнопочку вебинары вот она на нее нажав попадаете в отдельное окно платформу обучающую непосредственно easy busy community первым делом что мы тут видим мы тут видим расписание различных уроков как видите, тут их по минимум три штуки в день происходит, вообще по 4 по пять даже. да. Но вам для начала, для первого знакомства, по моему мнению, лучше всего перейти вот в этот раздел, нажать кнопку «Больше записей». Здесь выбрать Виталия Прингмана. Тут просто уже более ста вебинаров, более сотни уроков от разных спикеров. Я рекомендую найти именно Виталия Брингмана. И здесь начать с самого его первого урока. А почему я рекомендую начать изучение именно с Виталия Брингмана? А сейчас немножко так вот расскажу. да. То есть курс называется «Краткое описание». Даже если прочитать на занятии, вы получите ответ на вопрос, почему я до сих пор не там, где хотел бы находиться в жизни, в деньгах, в отношениях. Я даже чувствую, что это мое, и я должен это уже иметь, ну, и оно должно быть в моей жизни. Но по каким-то причинам это остается для меня недостижимо. То есть э, в этом курсе как раз по полочкам все прям раскладывается так, все хорошо, что у вас потом вопросов уже не будет. Э, просто поймете, в каком направлении начать двигаться. Именно по этой причине я рекомендую начинать изучение именно с этого курса. Вот это то, что нужно сделать в первую очередь. Далее, так как у нас все-таки сообщество криптовалютное, после знакомства с этим уроком, я бы рекомендовал еще познакомиться с курсом по криптограмотности на самой первой страничке. Вот «Знакомство с криптоиндустрией». Анатолий или ведет. Это второй урок, который необходимо ну, посетить для того, чтобы понять, что же дает Easy Business. А, третий урок. Это я бы, наверное, рекомендовал феноменальную память посмотреть. Спикер у нас Алексей Бессонов. Находите спикера Алексея Бессонова. И вот здесь изучаете, проходите курс по феноменальной памяти. Вот, после того, как вы ознакомитесь с некоторыми из этих курсов, я думаю, что у вас появится желание поделиться этой информацией с друзьями, со знакомыми, с близкими. Я думаю, что вам какие-то уроки из этих прямо очень сильно понравятся. А как их познакомить? Очень просто. Для этого в личном кабинете есть такая вот кнопочка, плюсик. На нее нажимаете, и здесь выскакивает 5 вариантов вашей реферальной ссылки. Вот выбрав одну из них, любую, и отправив своему другу, вы поделитесь с ним этой информацией, этими знаниями. Немаловажный момент, который стоит учесть, когда вы будете делиться этой информацией со своими друзьями и близкими, это тот факт, что почта e-mail сюда не привязывается, то есть она исключена. Да? И второй немаловажный фактор, это сразу нужно создавать сложный пароль, то есть это большие и маленькие буквы и цифры. Это вот те самые первые шаги, которые вам необходимо предпринять, познакомившись с изи-бизи. Всем пока.